Здравствуйте дорогие друзья, поговорим еще немного о ДКП. Расскажу прикольные функции ДКП и что мне нравится в той же ДКП системе. Начнем с функции. Функция Wish Это функция приоритета синих вещей, но не выше 5 штук добавления. Вы добавляете до 5 вещей прямо на сайте, которые вас интересуют. И при выпадении этих вещей с РБ... Ваш персонаж автоматически становится претендентом на эту вещь. Получите ли вы ее, зависит только от двух факторов. Какое вы занимаете место в рейтинге или на эту вещь не было кроме вас претендентов и у вас выше 1000 очков ДКП. Теперь о том, что мне не нравится. Или о плюсах. Давайте о плюсах. Система ДКП очень хорошо показывает вашу активность в Альянсе, а то есть сколько вы боссов убиваете в неделю или общий показатель. Также вся информация открыта для пользователей Альянса Джустик. Может посмотреть каждый, кто состоит в Альянсе и привязан к этой системе. Эта система не даст соврать, что вы были активнее кого-то другого, хоть это не так. Именно вы! Первый претендент на ту или иную вещь из краснухи. Вы можете следить за активностью других. И не так уж много краснухи падает, чтобы ее можно было утаить. Буду брать в пример только себя. Вот к примеру, у меня до сих пор нет скилла замешательства. Я знаю всех магов с моего клана. И если этот скилл дропнется его отдаду человеку, который ниже меня по активности... Я могу смело писать посты в группе Дискорда, но будьте аккуратны при составлении предложений ваших недовольствий, они должны быть обоснованы и не взяты с воздуха в вашем месседже, потому что правила придумают люди. Высше правил может быть тот человек, который их придумал. К сожалению, это реальность. Я говорю, как оно есть. Так вот, выпадет этот скилл и система ДКП рассудит, то и что и когда, что сделал для того, чтобы получить этот скилл. Все элементарно просто. Ты работал, ты ешь, а не наоборот. Кто не работает, тот ест. Мне вот, кстати, показалась эта система очень похожа на работу. Нелюбимую работу, на которой нужно думать. Я работал в мебельной компании, неважно, что я там делал. Там были два способа заработка: это почасовка и выработка. Вот как раз система ДКП напоминает выработку. Что тебе будут платить только за то, сколько ты сделал, а не находился просто на работе и ковырялся в носу. Но в системе ДКП намного все сложно. И в другое время просто. Я вас, наверное, запутаю своими терминами. Давайте проще. Кто понимает систему, тот ее ебет. Да-да, вам не послышалось. Я не буду говорить ник этого персонажа. Но парень за 15 дней существования системы, ДКП, всего убил 275 боссов и получил 45 вещей, синих. Скажите, много боссов, мало вещей? Не думаю. Давайте поделим 45 вещей на 15 дней. И поделим боссов по дням. Получаем 45 вещей. Это 3 вещи в день. 275 боссов. Это 15 боссов в день. Много? Кто понимает, что 15 боссов. Ну это 3 часа в день. Уделять любимому альянсу. Времени примерно. Итак, скажите мне. фармил боссов по 12 часов в день. Вы имели ежедневно по 3 вещи? В день и больше? Напишите в комментариях. Я сужу по себе то я скажу нет иногда просто шиллинка мне казалось что я оформлю шиллинки для людей которые хоть немного захотят разобраться в ДКП системе это золотая жила для синки и хочу заметить это человек который понимает как работает ДКП даже не модератор ДКП а обычный игрок из альянса вроде бы доступно попытался объяснить все это будет последнее видео по ДКП. А то мне не хочется ну прям про все секреты и плюшки рассказывать. А то с чем останусь тогда я. И если кто-то думает, что я там защищаю этот альянс, там типа мне кто-то за это платит, какие-то у меня там привилегии личные нет. Просто нахожусь в этом альянсе и меня звать Розе. Я просто записываю видео для людей, которые... Ну не разбираются в ДКП и хотят что-то узнать. Пишите комментарии, я вам подскажу только ту информацию, которая общая. Я с радостью вам подскажу. Также прошли первые бои Олимпа, война кланов, которые проходят в субботу и воскресенье. Там прям такая линеечка, прям напряженная. Войны кланов сначала, потом Некрополь, а потом хер уснешь после этих всех эмоций. Не, ну тут, что я вообще не понимаю, зачем там что-то рукаться, спорить. Тут попадается клан, который сильнее тебя, и все, что ты тут делаешь? У нас три победы, ноль поражений, ноль ничьих. Должно быть четыре победы, но, к сожалению, какой-то клан просто не набрался. Что такое война кланов? Это те же катакомбы отступников, которые были раньше, когда вы соло залетали туда. А это война кланов, ну, как вы поняли... Вы кланом залетаете в катакомбы отступников. И параллельно также залетает другой клан, неизвестный вам, с другой стороны. И вы сражаетесь. Правила зоны проведения катакомб все одинаковые. Также могу заметить, столкнулись с проблемой. В этих катакомбах очень ограничено количество людей. Вот не именно на этот на вход в катакомбы вот кланом, а именно общее, я так понял. Если что, пишите в комментах, поправьте меня. То, что если вы вот захотите зайти там, к примеру, на шестой минуте, то у вас может вы можете просто не зайти, или у вас зайдет всего 10 человек с клана, хоть может зайти все 50. Вот, вот с такой проблемой мы столкнулись. Плюсы этих катакомб. Если ты находишься в норм клане с норм КЛ, и норм ребятами забущенными то эти катакомбы просто изи. Они просто так пчх, пролетают за две минуточки просто. И это главное весело, это классно, это какой-то хоть контент появился в этой линеечке М2шечки. Я бы сделал бы нарезочку, как мы там дрались, конечно, но где-то, ну, короче, я не знаю, удалил случайно, походу, этот видосик, то не будет. Но было очень круто. Там просто в первой комнате, где первый босс, там просто такое... Стенка на стенку. то побеждает походу, тот и батька катакомб. Вот конечно интересно, а награды будут и за первые катакомбы, и за вторые катакомбы, да, я так понимаю? Или я губур раскатал? Ну посмотрим, я не знаю. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. До новых встреч.